Всем привет! Да, действительно, сегодня тема будет достаточно такая, я бы сказал бы, элементарная, да, с одной стороны, но с другой стороны, как бы в любой элементарной теме есть нюансы, которые ну, стоило бы как-то немножко осветить, показать. Все мы знаем, да, что по телевизору это все-таки математическая модель, да, в первую очередь. Но вместе с этим ходят очень много, как говорится, не слухов а мнение да что Висим это ну даже так мультик да то есть можно что-то такое создавать что это просто вот мультик там значит двигаются автомобили пешеходы значит да действительно да это можно сказать и еще что это мультик и к счастью, да, значит, этот мультик позволяет сделать достаточно многое. Если мы, допустим, представим, какие ресурсы производительность нужна, какие программные обеспечения, там, ряд программных обеспечений нужен для того, чтобы создать какую-то имитационную модель, даже если это просто мультипликационно, все равно это достаточно большие ресурсы должны быть затрачены. В этой же программе есть возможность использования трехмерных объектов, и вместе с этим эти трехмерные объекты они будут располагаться именно в сети имитации транспорта и пешехода, что делает действительно такой мультипликационный... Момент, да, для программы, что можно сделать какой-то еще, не просто расчет, чтобы получить какие-то данные, а чтобы визуализировать. Иногда бывают такие задачи, что не просто надо сделать модели, а получить какие-то характеристики определенные, да, там, выполнить анализ по изменению условий движения, да, а еще и представить это все в... В краточном виде чтобы допустим гибридический заказчик мог это все представить там, не знаю в своих там каких-то бизнес-проектах делах так, презентациях и тому подобное значит сейчас я выводу экран Так, видно, да, мой экран? Надеюсь, видно. Значит, в чем, собственно, смысл сегодняшнего нашего разговора, да, это в том, что 3D модели, это все хорошо, есть такая возможность, компания PTV дарила нам возможность использовать какие-то встроенные, уже предустановленные в программу 3D-модели. Но, скажем так, тот формат, который используется внутри этой программы, он немножко такой, скажем так, закрытый. Это, насколько я помню, 3D-студия, это скажем, создавать эти объекты в этом формате достаточно сложно. И разработчик предлагает нам возможность с помощью моделера так называемого, да, все, наверное, знаете, что с программой вместе идет так называемая программа-моделер 3D Models. Вот он, да? в 3 которая позволяет некоторым образом из какого-то определенного формата, я, честно говоря, не перебирал эти, знаю, что, допустим, можно из Keycap сделать вот именно экспортировать тот файлик, который вот будет использоваться здесь вот в сети Висем как родной, скажем, да, который был стохово был предназначен для этой программы. Значит, сейчас я приближусь куда поближе. Даже программа. Вот то есть, если мы будем с вами да, добавлять какие-то статические модели, то программа нам предложат э, некоторый ряд э, форматов, которые мы можем использовать. Да. Это V3D, э, как раз вот, э, стоковый да, формат для программы Wisin. А, это SketchUp, а, значит, достаточно распространенный формат. А, у него огромная база этих моделек. В сети интернет есть достаточно много ресурсов. Один, об одном из этих ресурсов я вам скажу. Наверное, кто-то и знает уже. Да, может, не открою Америку, но все-таки как бы, будет, наверное, полезным, кто не знает, да, этот ресурс 3D Max также здесь стоит отметить, что да, из 3D Max можно импортировать из формата Max формат 3D Max имеет расширение Max но в самом 3D Max есть возможность экспорта в формате 3DS но там есть некоторые ограничения там нужно быть аккуратным, потому что модельки там действительно проработаны много много на... Полигональные, вот, много полигональные, и а, у этого формата есть ограничения по количеству полигонов, и, собственно, если вы попытаетесь очень детализированную модельку перевести из Max в 3DS, то он вам будет выдавать некоторые ошибки, и в итоге вот у вас моделька в 3DS будет такая частичная, что-то не будет подгружаться. Конечно, там можно ее модифицировать, но все-таки 3D Max – это все-таки такая программа ну, специфическая в плане того, что там нужно достаточно умений и познаний да, именно в работе трехмерных, трехмерной графики. Опять же, дело, наверное, время и опыта, если есть желание освоить 3D Max, наверное, да вообще ничего не бывает невозможного, да, Только зависит только от нас, захотим ли мы это сделать или нет, тем более в наше время, когда есть множество уроков в том же самом YouTube для того, чтобы освоить программу, да. Ну автокат тоже. Автокат это, видимо, тоже некоторая возможность как бы от компании Autodesk, да, то есть представляет возможность добавить в формате DWF. Но сегодня давайте вот поговорим о, скажем так, наиболее простым, простым, наиболее простым способом, как добавить модельку и как вообще с этим работать. Да. Значит, кто чап изначально он был создан для того, чтобы люди самостоятельно в свободном течении, то есть не на коммерческой основе, а в, скажем, на уровне энтузиастов работали и создавали в трехмерной оболочке какие-то объекты трехмерные, да, то есть все мы помним Google Земля, он до сих пор осталась, да, там, значит, эти вот модельки, раньше вообще можно было с было Google Земля эти модельки скопировать, прямо из Google Земля, да, ресурсы этого. Потом, насколько я помню, все эти вещи закрыли, и часть этих вот ресурсов с возможностью скачивания эти чапов также скажем так, коммерческий уровень поставили. То есть захочешь доступ, или захочешь модельку, надо там заплатить. Я не отрицаю, что там, может быть, модельки красивые, очень проработанные, и они действительно стоят денег, да, тем более любой труд должен быть как-то поощрян. Но, тем не менее, для людей, которые хотят получить что-то здесь и сейчас, без всяких там капиталовложений, Приобретение есть такой хороший ресурс. Так, сейчас я закрою окошечко. Есть такой хороший ресурс, называется он SketchUp 3D Warhouse. Можно там свободно зарегистрироваться проблем, то есть для того, чтобы что-то оттуда скачивать, нам необходимо сначала зарегистрироваться, иначе мы будем просто просматривать эти модельки, но возможности скачать у нас не будет. Здесь достаточно большая база, этот сайт уже давным-давно, этот ресурс уже живет, слава богу, что еще живет он еще не на, платных, не на платной основе, и здесь можно, в принципе, вот по большому счету, найти любую модельку, которую нужно, которая более-менее подойдет. А дальше тут уже два пути. Да? Первый путь – это использовать то, что есть, ну, скажем так, скачать одну модель в формате SketchUp и добавить ее в модель Vise. Как я покажу чуть позже, там все достаточно просто. Да вы, наверное, тоже знаете, просто, просто сказать, для того, чтобы показать, надо показать, да, чтобы было понятно всем. Значит, А здесь, на этом ресурсе, здесь сюда достаточно просто. Сверху убиваем то, что нам необходимо, допустим, можно на английском, да, как бы иметь в виду, что здесь как бы и англоязычная, и русскоязычная и иногда моделька может называться по-английски, то есть иногда нужно и по польску пошерстить так, чтобы был английский. Ну, допустим, можно набрать, допустим, railway. Да, открывается у нас куча-куча всякого, где мы можем уже поискать, что она. Значит, есть, есть категория, да, мы убираем модельки и смотрим уже по моделькам то, что нам необходимо. А, да, здесь придется немножечко посидеть, посмотреть, что более для, для, для нас, для пользователей нужна какая из моделек. Можно зайти в саму модельку, можно выбрать просмотр, предпросмотр. То есть можно, прежде чем скачать, еще и посмотреть, действительно ли это мне надо или нет. Сейчас немножко подумать. Ресурс удобный, да, то есть мы мало того, что проскачиваем, 3D-модельку непонятно какую, да, то есть мы сначала ее можем с вами посмотреть, нужно нам или нет. Значит... Тоже, что касается моделек. В программе есть возможность добавлять не только статические 3D-модели в формате SketchUp. То есть мы говорим не только о зданиях, деревьях, там, не знаю, о том, что, что просто стоит и не двигается. Можно добавлять также и модельки в формате SketchUp. Не обязательно их там переформатировать в необходимый формат для висима, То есть можно скачать модельку. А дальше тоже, тоже чуть позже покажу, как это как это выглядит. А, вот И а, после этого, а, когда мы выбрали нужную нам модельку, мы можем свободно ее скачать без каких-либо ограничений. Но ну, ограничение является все-таки одним из ограничений да, является то, что а, скачивается он на формате sketchup, И, как правило, здесь эти модельки а, не а, старше 2019 года. То есть он ниже никак. Иногда бывает, но редко уже встречается. В основном в новых форматах делается. И чтобы эту модельку как-то оптимизировать, то есть как-то модифицировать, нужна все-таки профессиональная версия SketchUp, SketchUp Pro. Все мы знаем где, значит, у нас расположены программы, скажем так, без, без ограничения пожадности производителя, да, если нам необходимо просто одну модельку какую-нибудь да, какую открыть в этом скетчапе, покупать дорогущую программу там, за 2-3 миллиона, ну, условно, я не знаю, сколько она стоит, тоже на самом деле не, не такое себе. А, значит... Да, чтобы ее модифицировать, мы уже работаем в самом чапе То есть мы сейчас, допустим, эту модель скачаем, скачиваем. И уже непосредственно можем поработать в самом чапе открывается моделька а, чем еще хорош формат SketchUp да и вообще SketchUp Pro в том, что он достаточно понятен пользователю. Здесь нет никаких нет каких-то сложных, прям очень сложных вещей для элементарной работы, допустим, что-то оптимизирует. Вот, допустим, я вижу объект, вот вижу вот полигон, и мне нужно его сделать место белого, нужно сделать красный. Вот все. Я беру заливку и ее применяю. Мне нужно что-нибудь убрать отсюда, что мне лишнее. Допустим, какие-то познавательные символы. То же самое. Я беру этот познавательный символ, убираю, чтобы, не знаю, меня там не засудили, что я использую чей-то там логотип. И так далее, и тому подобное. А также после редактирования этих моделей... То есть мы работаем со зданием, нам нужно добавить несколько этажей. Мы можем также как-то пристроить, скопировать. Опять же, копипаст у нас никто не отменял, и можно как-то модифицировать, сделать и сохранить это. И после того, как мы сохраняем эту модельку, мы уже можем непосредственно в нашем э висиме, э значит, опять же, через простое статическое добавление, статические 3D-модели, вот выбрать... Э нашу модельку, которую мы с вами загрузили ну, допустим, да нажимаем открыть это настройки, можно в принципе оставить такие как есть это потом, если что, можно отрегулировать и вот, собственно, у нас уже эта моделька есть то есть по сути своей можно висимо сделать, ну, действительно свой город. Ну, вот микромир, да, можно сказать, микромир, где у нас есть и здания, и и остановки, и павильоны, да все-все-все. Главное, конечно, стоит обратить внимание, конечно, на количество этих объектов, потому что чем больше этих объектов, тем у нас, скажем так, немножко тяжело себя будет чувствовать программу. То есть, если у нас будет очень-очень много текстур, о, не текстур, а этих вот 3D моделей, и а, тоже обратите внимание на детализацию этих моделей. То есть, чем она, эта моделька детализированней, тем, чем больше она весит по своему размеру, да, весу, тем сложнее потом а, висимо, будут обрабатывать все эти модели. Почему это происходит? Да, да, да, тяжело будет обрабатывать, но при этом, если мониторить ресурсы, производительность, загрузки да, видеокарты, процессора, и нету такого напрягу компьютера. Вот почему это происходит, я, к сожалению, вам не смогу ответить, могу только подозревать, что здесь ну, ну, что-то не докрутили, наверное, не оптимизированное но тем не менее возможность такая есть и если вам надо много много много объектов сделать ну я имею в виду что трехмерных да можно в тот же самый SketchUp SketchUp подгрузить растровое изображение чтобы оно было как подложка например в формате DWG если вот у вас есть планировка территории вот вы сюда накладываете, и уже на эту планировку а формат ДВЖ, как вы знаете, он векторный, да, у нас там уже масштабность присутствует, и все, что вы будете делать в SketchUp, это тоже векторная программа, да, все позиции ваших трехмерных объектов вот здесь вот на подложке, они будут соответствовать тем же самым местам, если вы потом это все подгрузите в висим, да, на ту же самую, эту подложку поставить, и... Стоит как бы скомбинировать это все вот здесь, вот, то есть вот добавить, не знаю, тысячу объектов, да, разместить, а потом уже это перенести как один-один большой трехмерный объект уже на нашу подготовленную сеть, или на которой мы дальше будем уже заниматься очень дорожную сеть, пешеходным движением, там и так далее и тому подобное. То есть как-то комбинировать, тогда программе будет легче обрабатывать не 50 тысяч трехмерных объектов, да, а один, Ему будет проще, программа будет быстрее, и веселее работать. Значит, это вот что касается SketchUp, да, вот МНВ-модельки. Ну и вот так же, как я сказал, что, в принципе, можно и не просто добавить статическую модельку SketchUp, можно добавить еще как движущийся объект, да, то есть типа дополнительные машинки. Значит, сейчас, секундочку. То есть так можем добавить, выбрать наш поезд. Он будет, несомненно, ругаться, потому что в файле SketchUp а нету параметров, которые программа понимала, что является осями, что является там, задним, сказать, задний борт, передний борт. Ну, Короче говоря, ему нужно отдавать Вручную все эти моменты, да, то есть вот мы открываем вот наш поезд также, то есть мы можем позицию оси впереди, сзади сделать, да, то есть мы с вами сейчас просто должны немного адаптировать эту программу, чтобы да нет, адаптировать эту модельку под нашу программу, чтобы она понимала, где у нас передняя ось, где у нас задняя ось, допустим, подгоним, как-то, не знаю. Ну, я сейчас этим заниматься не буду, да, Вы поняли, да, принципиальную позицию, что вот можно добавить и трехмерную модельку, но здесь необходимо настроить позицию оси, чтобы программа понимала, где у нас передняя ось, где у нас задняя ось. Программе нужно понять, где у него позиция стыковки а, сзади или спереди то есть опять же да что программа понимала как ему а, выполняется стыковку этих трехмерных объектов да чтобы мы допустим взяли и еще раз добавили тот же самый объект <coughs> вот. а, значит видите да то есть сейчас не настроено и он как бы локомотив локомотив сделал тут внизу да у нас показывается <coughs> То есть таким образом можно набрать какие-то свои определенные вагончики. Вот недавно у нас была встреча пользователей, и вот был такой <laughs> весьма каверзный вопрос да, о том, что когда мы добавляем модельки в сеть ВИСИН, то модель сама сказать, выбирает расцветку вагонов. И для группы у нас есть один цвет, и он применяется для всех вагонов. А вопрос был такой, можно ли сделать так, чтобы у нас каждый вагон был в своей цветовой, там, цветовом решении, какими-то там дополнительными цветами. И вот как раз один из выходов, да, вот не один из выходов, а для себя я вижу только один из выходов, да, вот сделать, чтобы у нас был такой веселенький пояс, чтобы были вагончики, может быть, с текстурами, с подписями и так далее, чтобы это было красиво. Это вот как раз добавление таких вот вагонов и, ну, в, в плане в, в формате SketchUp. И а, здесь же можно, допустим, этих вагонов найти достаточное количество, чтобы ну, что-то сделать оригинальное, скажем так, а не то, что уже имеется в программе Visi. То есть, да, мы видим, здесь можно такой вагончик сделать. Опять же, имея на руках SketchUp, то есть, используя программу SketchUp, мы берем вот этот же самый вагон, да, которого мы сейчас с вами видим. Вот так вот. А дальше мы его раскрашиваем, как вам угодно, в том же самом скетчапе. Берем заливку и меняем текстуры. Вместо вот этого вот непонятного оранжевого цвета делаем зеленый цвет и получаем, собственно, классическую электричку, да, вагон электрички. А делаем какой-нибудь синий и получаем какой-нибудь вагон не знаю, скоростного удаленного поезда, там, не знаю, еще что там вроде. То есть возможности уйма. То есть вот эта вот программа SketchUp, попробуйте, кто не работал, есть, насколько помню, бесплатная версия, но там, по-моему, как-то сохранять не уверен. Вот честно, не скажу, врать не буду, может, есть какая-то возможность это, значит, использовать другую версию программы, но... Сам факт того, что здесь работать в нем просто, если нам необходимо какие-то вещи создать дополнительно, также мы можем что-то изменить. На их масса инструментов, они достаточно простые. То есть нету такого, скажем так, профессионального, как 3D-макси, там нужно что-то, какие-то полигоны, как-то нужно их там куча куча какие-то мероприятия сделать, чтобы там их объединить или Но опять же, это мое субъективное мнение. Может быть, я ошибаюсь. Может, тоже все достаточно просто, да, но, скажем, на своем уровне. Это, скажем так, вот скетчап уровень простолюдина, можно так сказать. Человек, который не очень знает вообще всю эту кухню, но который хочет что-то видоизменить с объектом. А, вот Это вот что касается трехмерных объектов, связанных с тискетчапом. Так... Да, еще такой момент. говорил по поводу 3D Max. 3D Max тоже, в принципе, ничего такого сверх... Тяжелого нету, если мы хотим просто взять модельку из формата 3D Max, то есть сейчас покажу. Вот у нас 3D Max. Мы берем, открываем модельку. Модельку я нашел также в сети интернет. Сейчас, секунду. Вот она, моделька. Да, мы видим, что она весьма детализированно выполнена. То есть там есть какие-то внутри вещи, связанные с внутренним оснащением автомобиля. Сейчас, если мы, допустим, берем... Берем, да, не сущая, а просто кузов берем, то мы видим, да, что здесь достаточно детализировано все сделано. И вот как раз вот верхняя вот эта вот э, часть машины, которую мы с вами наблюдаем, да, она выполнена очень детализированно и имеет очень много полигонов. И чтобы нам с вами из 3D Max эту модельку перевести в 3DS, то есть тот формат, который у нас воспринимает ВИСИМ, мы уже идем в экспорт, экспортируем, выбираем нужный нам формат, это в 3DS. Значит, и, собственно, пытаемся сохранить. И, значит, видим вот подобное сообщение. Это как раз говорится о том, что, значит, Значит, не полностью будет экспортирован данный объект, потому что у него больше 64 тысяч полигонов. А вот, значит, ограничение какое-то есть, да, имейте это в виду. Может быть, как-то можно этот кузов, не знаю, там как-то модифицировать. Возможно. Но.. Вот видите, да, если смотреть более детально, здесь есть возможность посмотреть, из каких частей сделан элемент. Если вы работаете в 3D Max, если у вас есть время желания, можно также освоить 3D Max, также можно делать модельки в Max и через экспорт все это выводить в формат 3DS, а дальше использовать Vsim. Но по мне так это вот проще использовать это все в SketchUp. Uh, ну и uh, в заключение, да, хотел также сказать, что uh, помимо этого, uh, тоже все должны, наверное, знать, да, что в Висиме есть объект сети uh, 3D-трафик Signals, uh, где, uh, собственно, это все ориентировалось на светофорное регулирование, да, чтобы нам, uh, у нас была возможность использовать... Это как светофорное, так сказать, отображение светоиндикации, да, которое у нас применяется в том или ином сигнальном плане, который у нас висим уже сделан. Но при этом также стоит отметить, что это очень удобное средство, то есть, если нам необходимо сделать. Сейчас это достаточно не сильно развивается, но я смотрю, что уже интерес проходит, идет к тому, чтобы создавать не просто какие-то схемы организации движения в двухмерке, а чтобы это было уже как-то вот более реально в трехмерке, чтобы это было на улице, чтобы это была стойка, которая была вот именно такая, которая она есть, особенно то актуально для Петербурга, когда у нас не знаю на Невском проспекте какие-то определенные, определенная стилистика культуры, исполнения этих стоек, да размещение всех вот этих вот технических средств организации дорожного движения, то есть применение каких-то светофоров транспортных да, таких, каких-то определенных там других, там горизонтальных и так далее, тому подобное но при этом еще и также возможность помимо светофоры, использовать и э, дорожные знаки. Но... Вообще как бы... Это по-разному кто -то считает, кто-то считает, что это такой бонус, который мало, мало кому интересен, да, скажем так. Но если мы посмотрим на готовое решение, то есть если это будет, допустим, какой-то уже готовый объект, скажем, допустим, ради примера, как будут выглядеть модельку, давно делали в проект был по ВСМ. Это вот Курский вокзал в Москве. Как это выглядит, когда у нас не просто инженерка какая-то непонятная, а когда у нас все выполнено с текстурами, с трехмерными объектами, когда у нас стоят машинки, когда у нас ездят машинки, работает парковка, когда у нас, ну, здесь вот версия промежуточная, здесь вот знаков нету, когда у нас еще здесь стоят знаки в соответствии с тем, что сейчас на самом деле ну, по жизни есть эта модель она уже настолько делается интересным что некоторым образом можно сказать что это какой-то э, не, не просто имитационная модель да, а это уже какая-то вот, э, какой-то трехмерный движок для создания какого-то мира да. у нас знаете да есть движки такие игровые да, на которых делаются игрульки вот там э, как он называется он, в общем, знаете, да, что есть специальное также программное обеспечение, в котором делается этот мир, делается возможность кому-то куда-то бежать, что-то делать, и так далее там подобное. Вот примерно, не примерно, можно сказать то же самое, только в менее, скажем, детализированном уровне. То есть, да, здесь можно отметить, что нет такого суперкачества там. Но, тем не менее, это будет выглядеть очень интересно, очень хорошо, и а, даже такие вещи можно использовать не просто для ну, оценить качество работы сети, да, как у нас условия движения да, в сети, а, но ну, еще и как презентовать, может, какую-то территорию. То есть вот такие моменты. да. Так что а, возможность использования всевозможных вещей, связанные с скажем так, усовершенствованием нашего мира, в том числе вот такие вот трехмерные объекты, где мы можем выбрать, создать какую-то именно какую-то определенную опору для технических средств для организации дорожного движения, там, наложить текстуру, вот выбрать какую-нибудь текстуру для определенного знака. да, То есть, опять же, какие-то вещи стандартные есть в самом ВИСИМе. Также можно использовать какие-то дополнительные вещи из сети интернет. Можно также, допустим, зайти куда-нибудь, я не знаю, допустим, по поиску набрать дорожные знаки. <Свёздный> открыть картинки посмотреть нужный нам знак можно скачать ГОСТ да, в формате PDF допустим а, ГОСТ 52.289 и, и там у нас есть э, перечень всех этих визуальных э, визу визуальный перечень всех этих знаков которые у нас применяются, выбрать его, ну а дальше просто нехитрым образом ножницами мы берем нужный нам знак, мы его сохраняем себе локально на машину куда-нибудь, ну, вообще, лучше создавать какую-то определенную папку, где были текстуры, там, трехмерные объекты и так далее. И уже с от этого. Потому что в Vissimi, да, как вы знаете, у него нет а, привязки этого файла к файлу проекта. То есть, он обращается... При, загрузке, при повторной загрузке программы он обращается к тем папкам, откуда он до этого брал информацию. Соответственно, если там не будет этого файла, то ли, ли текстуры или еще чего-то, то у вас будет без текстур или там без чего-то, еще чего не найдет. Вот. Так что здесь создадим какую-нибудь папочку. Добавим снимок. Ну а после этого в самой программе мы перейдем в папочку и выберем наш снимок. Ну, естественно, сделаем там выбор не прямоугольника, а треугольник, допустим. Все. То здесь даже не надо иметь никакой базы подлинной, То есть делается это в 3-4 клика условно. Со временем может, конечно, таких текстур поднаберется и у вас уже, вам уже не нужно будет залезать в интернет и искать там эти модели не модельки, а текстуры, этих знаков. В общем, тем самым можно оснастить этот светофор всем-всем-всем нужным, необходимым для того, чтобы максимально как бы, соответствовать ситуациям на дороге. Вот, в принципе, что я хотел вам сегодня рассказать. Может быть, кому-то это понадобится. Я думаю, что понадобится, потому что вот подобные ресурсы, их, конечно, можно нагуглить, но, как сказать всегда надежный, когда тебе рекомендуют и говорят, что там много чего интересного, там значит все спокойно, можно спокойно скачать и использовать это вот именно вот так вот.